Доброе утро, вечер, день, ночь, не знаю, что вас там. Тема сегодняшнего видео это гляделка на недельку с 23 по 29, правильно? Правильно. С 23 по 29 ноября. Поэтому у нас есть тут четыре варианта. Выбирайте любой по своей интуиции. И мы будем рассматривать энергию недели, какие могут проигрываться события и совет на неделю. Это у нас первый, второй, третий, четвертый. Выбирайте любой. Времечка в описании под видео здравствуйте кто выбрал у нас первый розовый такой красивый вариант давайте посмотрим у нас энергия события и совет соответственно на энергии у нас недели у нас проигрывается эм, отшельник девяточка жезлов и колесница я бы здесь сказала что в принципе неделя очень даже для некоторых людей будет непростая но для более выносливых терпеливых и, трудолюб... и трудолюбов неделя вот именно их поэтому дорогие мои э, здесь Здесь вы можете, кстати, немножечко получать по шапке. Я уже, я уже события просто подсматриваю. Возможно, сильно куда-то углубляться, ехать туда, куда вам надо. Отхождение от, вашего, от ваших партнеров, либо отхождение именно в партнерстве от вас. Здесь также очень сильно классное продвижение, если только по одной какой-то своей стезе. Но смотрите, не без каких-либо последствий, либо э, какое-то попадание по голове, также здесь могут и проигрываться, именно если в отношениях, даже по бизнесу, либо просто, то здесь какое-то недоверие тоже может присутствовать из-за охлаждения, либо слишком вы как-то заморочились и совсем забили на всех. То есть вот здесь вот для углубления в будущее это хорошая неделя, но для углубления, для того, чтобы где-то что-то разобраться в чем-то, вот неделя будет вот для тех людей немножечко сложноватая. Поэтому давайте. Вот, так, вот такая интересненькая вроде как бы и непростая, можете много чего узнать, но какие-либо действия будут как-то так же проблематично сделать. Возможно, даже по физическому своему состоянию вы можете просто не все успевать. Поэтому давайте какие события. У нас девяточка мечей, семерочка пентаклей и пятерочка мечей. Ну, давайте события у нас не сильно порой приятные будут. Возможно, некоторые, некоторые страхи будут выплывать наружу. Я боюсь. руки боятся, Глаза боятся, руки делают. У кого-то будет вот очень сильно хорошая позиция именно такого контекста по отношению к этим картам. Также вы можете сталкиваться с какими-то страхами. Вы можете именно смотреть на свои результаты и как-то нервничать, сильно обескураживаться. И какая-то неадекватная порой может быть даже реакция даже на простые вещи. Также, возможно, некоторая... Нож в спину тоже здесь, кстати, может присутствовать. Возможно, по поводу этого из предыдущей недели вы можете расстраиваться. Возможно, вы можете натолкнуться на ощущение, у меня не сможется, у меня не получится, и всех вот таких каких-то моментов самого само вот какого-то самобичевания по какому-либо поводу. Возможно, вы просто будете сражаться со страхом и будете давить, давить и давить. Вот главное то, чтобы у меня получилось, все у нас будет, я все пойму и тому подобное. Здесь я и поэтому сказала, у вас в принципе пропивная какая-то некоторая энергия, которая вас вообще ничем не сломит, но вы сами себя сломать очень сильно можете. Также просто загнав себя в какое-то «я боюсь, мне страшно, я не могу» и тому подобное. Вот здесь вы можете сами загнаться, поэтому просто будьте аккуратны с этим. У вас как раз-таки очень сильно интересный совет падает. Совет падает. Возможно, здесь также, я бы сказала, если какие-то решения нужно предпринимать, вот здесь я бы сказала, что если решение только на своем личном опыте, только слушая себя, несмотря не ни, ни на какие-то другие вещи, то есть... Не хватайтесь за все сразу, если какие-то такие э, у вас э, варианты и выборы будут присутствовать. Стойте больше на своем. Возможно, не принимайте глобальных решений, обдумайте все и досконально. То есть, да, рассмотрите варианты, да, посмотрите, какие кубки, но углубитесь именно в то, что вам необходимо на этой неделе. Углубитесь именно в то время, которое вы можете посвятить тому или иному. То есть, вот здесь как-то прозондируйте, возможно, некоторую почву для себя в каком-либо вопросе, но чтобы ну, действуйте больше как-то поэтапно хотя бы либо по маленьким шажкам. То есть действия обычно я бы не сказала по такому сочетанию карты, нужно какие-то предпринимать бешеные, у вас они как раз-таки присутствуют, именно такая вот энергия, все сломать, и все срубить, я все смогу, но при этом просто не забывайте, когда вы шаги делаете о почве, о решениях своих, о своих амбициях, не забывайте а также о построении плана на день, допустим, чтобы просто не потеряться в этом какой-то некоторой катастрофе, и чтобы эта катастрофа не случилась если вы ее сильно боитесь. Поэтому вот здесь просто вот как-то зондируйте почву, рассматривайте варианты, думайте, как лучше. Вот именно по маленькому, по маленьким шагам действуйте по этой неделе в отношениях, в бизнесе и тому подобное. То есть резких рывков не надо. Если вы какие-то рассматриваете варианты просто чисто из выбора, куда бы пойти, потому что энергия-то у вас куда пойти, то, пожалуйста, посмотрите на почву тут Если вы создаете сайты, посмотрите, где вы, на какая платформа и тому подобное. Если вы хотите отношения, то посмотрите, женат он или нет. Если вы хотите начать какую-то новую деятельность, новую работу, либо это, зондируйте, где лучше, как лучше и как это все реализовывать. То есть, я бы сказала, зонды мои... Вот здесь по этому варианту, поэтому желаю вам на следующей неделе всего хорошего, и, либо на этой, и пока-пока. Здравствуйте, кто выбрал у нас второй интересный красивый камушек. Давайте посмотрим, давайте посмотрим энергии недели, события и совет. Энергии недели у нас а, Паш Мече, шестерка Жезлов и пятерочка чаш но ну, вот дорогие мои здесь спорный я бы сказала момент и у вас он везде проигрывается то есть вы можете здесь хотеть спорить вы можете хотеть здесь докопаться до правды до истины но именно больше с позиции я хочу все знать даже если... Я, я хочу знать правду, даже если она ужасная. Вот здесь какая-то позиция больше именно основана без разницы, что будет. Будет так, как есть, но при этом м -м, я хотя бы буду знать. Просто здесь именно энергия больше того, что... Э, как же сказать там Здесь может просто проигрываться ваша язвительность. Просто по событиям я вижу просто заранее. Я немножко... Это такое есть. Вам захочется докопаться до сути. Вам, возможно, хочется даже подружку сказать, что она плохо выглядит. Вам также захочется сказать некоторым людям правду, даже если это даже других расстроит. То есть здесь какая-то неприкосновенность к вам. Здесь какое-то к вам на другой козе никакой не подъедешь. Возможно, вы будете подъезжать на всех казах, как которых только можно, к другим людям, но здесь происходит некоторая конфликтность. Именно от вас может Просто вы можете просто через метро проходить, и от вас немного будут люди шарахаться. Вот здесь может быть такое именно конфликтность, именно какая-то беспристрастность. Возможно, слишком требовательность к людям и к близлежащим даже к самому себе. То есть вот такая, вот такая большая энергетика присутствует, вам дохочется да докопаться, вы будете все знать. То есть для изучения чего-то нового, да, это хорошо, но для копания и самокопания, и копаться в других людях, это не особо положительная, я бы сказала, неделя. То есть... Поэтому, дорогие мои, вот, вот здесь какая-то беспристрастность ко всему. Ты обязан, ты должен, возможно, даже у вас проскачет к другим людям. Возможно, также другие люди к вам. А, возможно, некоторые конфликты именно по отношению к вам тоже может проскальзывать. То есть вы настолько, вы настолько допустим, победоносны в своем таком... Допустим, вы такая классная в классе, а вас захочется кому-то задеть, а потому, что, а потому что так нельзя быть красивым на свете красивый такой вот какая то возможно также и в вашу сторону энергия других людей что не иногда хочется вас заглушить иногда хочется вас как-то занизить какие-то ваши какие-то рамки требования и тому подобное слезть с Облачко. Вот я бы сказала, слезть с облачка, либо вы захотите всех, чтобы они слезли, вот наконец-таки жили в нормальном мире, либо вас захотят, чтобы делали так же. Я не исключаю так и так. Поэтому события ближайшие вот этой недельки у нас пятерочка жезлов как раз-таки происходит некоторый конфликт, возможно, из-за взрыва интересов также есть конфликтность в развитии какого-либо бизнеса либо в продвижениях. Возможно по вашей работе не будет того эффекта, который вы рассчитывали. Возможно некоторые поддержки не со всех людей вы можете ощущать. Также и вы поддерживать возможно не всех будете. Вот здесь больше социальный конфликт интересов. Это ты захочешь провести время с детьми, а дети не захотят проводить время с тобой. Здесь вы также может какие-то конфликты межличностные, очень сильно, я бы сказала, здесь выражено, но здесь именно в потребностях человека. Я хочу попкорн, а ты хочешь кино. И либо мы попкорн, либо мы кино. То есть вот здесь какой-то такой момент очень жаркий, пылкий, страстный, но при этом я хочу свое и мне пофиг э, на ваше мнение, ребят То есть, возможно, также, если какие-то начальники, либо какие-то подчиненные Какие-то переполохи, какие-то скандалечки также могут возникать то есть я бы сказала вот такой момент. Поэтому, дорогие мои, вот как-то так. Если вы что-то ожидаете, что-то какого-то прихода, чего-то, возможно, с этим просто появятся какие-то проблемы. То есть если вы ведете мирную жизнь и просто там делаете заказ на книгу, а книга, возможно, придет там через какое-то время попозже, либо с какими-то такими неожиданностями, которые, в принципе, да, вот я, я все, я заказывала вот так, а мне пришло какое-то, мне пришло, почему? Не именно не вовремя, либо что сайт-то заглючил В конце концов, здесь также может именно вот Но в прогрессе а какие-то заминки могут произойти Какие-то катастрофки Поэтому если, в принципе, вы работаете с кем-то Это может касаться и рабочих, и межличностных, и даже домашних То есть я бы здесь сказала больше в любых э, сферах вашей жизни Но именно именно конфликтность интересов Поэтому, дорогие мои, но это всего лишь возможность, поэтому совет, совет, совет, совет, совет. Так, пятерка. Да, немножечко я бы сказала здесь, э, если разговариваете с народом, с аудиторией, больше, конечно, возможно, немножечко сбавляйте обороты, немножечко задумывайтесь о том, как вы хотите подать себя, что вы хотите сказать любимому человеку, чтобы он к вам прислушался. То есть здесь немножечко другим путем надо пойти, путем э, не целомудрия и праведности, а правильности вообще в общении вести конфликты правильно, то есть немножечко приглушать какие-то свои издержки вот этой -р -р -р, я сейчас возьму все на абордаж а больше как-то подавать это более-менее искренне правильно спокойным тоном и тому подобное. Вот здесь вот как-то немножко перенимать другую чужую точку зрения, а также прислушиваться к что вам хотят сказать как вам хотят сказать, какие-то, не знаю, пожелания, возможно. Также, ну, немножечко убирать свою некоторую аррр в некоторых вопросах, а более, конечно, прагматично даже в некоторых вопросах решать какие-то вещи с холодным подтекстом, тоном, без скандалов. То есть я бы сказала, здесь именно социально вести себя порядочно, в отношениях и с людьми более порядочно. И, возможно, я не говорю, что вы беспорядочный Нет, просто немного р -р -р свое немножечко вот прик прикрывать. <свят> прикрывать немножечко это энергия. Я понимаю, что она просто жезл у вас, наверное, могут течь просто. Вот я хочу и дай мне. К сожалению, так на этой неделе, возможно, не получится просто. А вот именно как-то правильно, правильно строение диалогов, обращения. И вообще своей жизни, то есть немного поэтапно, немного спокойнее, а, традиционно также. Я бы сказала, возможно, просто идти по традиции и немного сбавлять обороты, где хочется поднажать и подрифтить. Это, наверное, для тех, кто машину сказал. я сказала. Ладно, вот такая интересная неделя у вторых вариантов, поэтому спасибо вам и погнали далее. Здравствуйте, кто у нас загадал? Третий классный вариант. Давайте посмотрим энергия <пост> недели события и совет не по дням а вот так вот лучше а -а -а, быстрее и удобнее а, давайте быстрее и удобнее как раз таки это такое некоторое ваше кредо будет как раз таки на следующей неделе шестерка пентаклей энергии недели пустая карта и соответственно пятерочка пентакли дорогие мои кто у нас Тут добродетель а -а -а, последнюю кому-то кому-то из людей захочется просто снять с себя последнюю вещь и отдать близкому Дорогие мои, возможно, какая-то стезя, которая, в принципе, вы не добродетеля, такая может просто происходить. Возможно, также м -м -м, энергия того, что хочется все отдать для всех, хочется всю себя раздарить, хочется и там, и здесь, и там, и тут надо дела делать и тому подобное. Но вот здесь м -м, также, возможно, м -м, энергия недели, что вам поможет кто-то, вас кто-то снабдит, когда холодно либо когда горячо. Я бы здесь сказала немного событийно, потому что не энергия, а как-то событийно. Потому что по событиям я вам еще немножечко тут скажу. Поэтому, возможно, кто-то вас хочет снабдить, кто-то вас хочет пригласить, допустим. Кто-то вам хочет помочь. И давай, давай, давай, делай, я помогу. Возможно, также вам кто-то плюс поможет. То есть, возможно, какой-то взаимообмен с какими-то людьми, которые у вас какие-то были дела. Возможно, кто-то здесь найдет некоторого своего покровителя, некоторую помощь с какой с какой либо страны либо э, с какой-либо стороны в принципе либо семьи либо на работе здесь я бы не сказала что сказано с какой вот, по пустой карте. Но здесь я бы, я бы сказала: вот некоторое такое деление: хочу отдать все до последнего, до капли, там и там нужно. Возможно, некоторые нужно кому-то будет поделать свои дела, чтобы улучшить какие-то вещи, чтобы последить за всем. То есть, если кто-то там на что-то не получалось, допустим, уделить чему-то время, человек очень сильно захочет уделить времени именно тому определенному человеку, либо той определенной сфере, где у него что-то хромает. То есть тут рубаха парень. Либо рубаха девчонка, короче, тут загадывают люди. То есть у меня такая неделя событий, но у нас интересно события. Тройка жезлов, король жезлов, четверочка жезлов. Возможно, какое-то выздоровление, возможно, какое-то... События. Также события в плане у кого-то тут могут и свадьбы проигрываться, и праздники, и день рождения, и какие-то просто домашние встречи. То есть какое-то некоторое теплое время Также, возможно, здесь человек возьмет что-то под контроль в своей жизни. Возможно, мужчина возьмет либо рядом ваш, либо вы сами возьмете все под контроль и будете контролировать, и вам это безумно будет нравиться. То есть вот здесь события, я бы сказала, благоприятные приятное развитие, но и при этом из тройки в четверочку под покровительством, возможно, какого-то мужчины, возможно, кто-то вам устроит какой-либо праздник, либо просто скажет большое спасибо, поэтому вот такое интересное развитие, возможно, также вашего бизнеса, но здесь я бы, я бы сказала, что да, здесь может и проигрываться. То есть вы что-то сделали, и за это вы получаете какие-то плюшки, какие-то благодарности, и вы стремитесь еще дальше. Также может и наоборот. То есть вы к чему-то стремитесь, к чему-то стремитесь, и в конце вы все-таки получаете некоторые плюшки. Будь вы мужчина, будь вы женщина. Но здесь будет покровительство мужчин. Либо, если вы женщина, то вы берете все под свой контроль и вот всем как-то распорягаетесь. Вот прям не по-женски, я бы сказала, такое может, возможно, не по-женски сил лошадь. Вот давайте так. Как, как последний человек, да, либо лошадь. Ну, возможно. Но я бы сказала, здесь очень классная неделя в плане вот этих энергий, денег, уборок, осязаемости каких-то вещей. Что-то делать для других, для себя, для всех, для всего мира. Я бы сказала, прям добродетели. Давайте на совет, Девятка Пентакли, восьмерка мечей, пустая карта. В принципе, обратите внимание на то, что у вас есть. Посмотрите на ваши трофеи, не знаю. посмотрите на ваши картины вы нарисовали, посмотрите на то, что вы сделали. То есть немного бы рассмотреть то, чего вы достигли на данный момент. Возможно, это для отталкивания в будущем, либо для отталкивания каких-либо действий на этой неделе. То есть посмотрите, как у вас, какой у вас чистый, а, не знаю, ковер. Настолько чистый, что вот его стирать уже давно пора. Вот, поэтому я бы здесь сказала, отталкивайтесь от того, что вы имеете в данный момент. Какие ресурсы у вас есть, чего вы достигли, каких наград вы. То есть это художник, посмотрев на свои работы, я молодец, я сейчас пошла рисовать, все, я пошла. То есть уже пошла другую строчить картину. Не знаю, домохозяйки, домохозяйки а, Пол какой чистый Прям фантики то и валяются И хоп, и фантики все собрала Ага, пол классный Именно отталкивайтесь от того, чего иметь имеете Бизнес, бизнес, развитие Ага, у меня есть интернет-магазин Что я могу с этим сделать И какие-то действия, потому что по тройке жезлов У вас в принципе развитие есть И строим что-то дальше То есть отталкивайся от чего имеем В любом вопросе и в любом контексте Но я бы сказала больше в плане денег И в плане чего-то осязаемого. Если у вас отношения, отталкивайтесь от того, что какие у вас отношения, как, возможно, их также улучшит. Поэтому, дорогие мои, вот такая интересная неделя для третьего варианта, поэтому спасибо вам и давайте далее. Здравствуйте, кто у нас загадал? Четвертый классный вариант вот такой. Давайте посмотрим: энергия, события и свет. А, давайте энергия это неделя иерофан, двоечка чаш и э, вот э, и ж, э, дьявол. Я что хочу сказать: у вас причем выпал просто карты 2, прям рядом к верофанту, поэтому ничего не знаю. Ничего не знаю. Просто так выпал то есть я не намерена, а выпал. Поэтому ладно. Давайте, иерофан, двоечка, чаш и дьявол. Что здесь может, в принципе, проигрываться? Здесь можно, может проигрываться то, что вы, как человек, либо можете встречаться, допустим, вы одинокий образ жизни ведете, ни с кем у вас никакой не ни любви, никаких непривязанностей, ни то вы можете столкнуться с своими собственными демонами в глаза в глаза, также со своей собственной добродетелью в глаза в глаза. Здесь немного внутренний э, конфликтный интерес, но также я бы сказала по следующим уже событиям, то есть э, здесь больше вероятность не конфликт, а согласование. То есть, возможно, вы свои добрые намерения со своими хитрыми целями будете согласовывать. То есть, здесь именно как вы, как некий организм, работаете очень сильно здраво, хорошо, рассудительно. Вы умеряете свои потребности, вы смотрите, что вам надо, что вам не надо, и что вам хочется, и ищите компромисс. То есть, внутри себя. Это в первую очередь, я бы хотела бы сказать, некоторый внутренний компромисс, некоторое внутреннее примирение с какой-либо ситуацией. Это я немного дальше просто забегаю по следующим еще э картам. Смотря. Поэтому также здесь может происходить хорошее общение с вашими партнерами, не только хорошее, но и страстное. Также, возможно, какие-то страсти-мордасти просто в отношениях с кем-то тоже могут проигрываться. Не просто так, а может быть еще и так, и может быть еще интересно поп об косяк. Поэтому, дорогие мои, если вы хотите знать о картах немножечко больше, на, на бусте как раз-таки о старших аркане сегодня говорим. Поэтому... Но здесь некоторый внутренний компромисс, возможно, компромисс с другими людьми и с интересами других людей. Также находить некоторый выход э в каких-либо ситуациях у вас очень сильно получ получится на следующей неделе. То есть выбирание третьей стороны – это прям ваша некоторая кредо. То есть здесь, возможно, некоторые уговоры, договоры и тому подобное тоже могут, кстати, присутствовать на следующем на следующей неделе, либо на это, когда там ролик выйдет. Поэтому я бы здесь сказала больше, что возможно, некоторое примирение исцеления, исцеление, да, я не исключаю такой момент, и вам захочется все там помирить вокруг себя. Возможно, вам захочется также а, рассматривать свои какие-то теневые стороны и какие-то позитивы и что-то, и разбираться вместе с этим вот со всеми. Это вот как вот, когда вы в фильмах видели, а, здесь ангелочек, здесь, здесь демон, дьявол-то, и они вот общаются То есть общаются, и на, на, кто-то из них вас шипчет, вам шепчет какие-либо стороны, а сделай так, а сделай так. А вы, как некие третье лицо на этой неделе, будете говорить, как лучше выбирать какую-то третью сторону, либо просто примерять каких-то людей. Я не исключаю даже в каком-то таком контексте, а, только по событиям. Только взглянув по событиям, не только чисто на эти карты. Потому что эта карта, это сочетание как предпосылка, но я бы сказала, давайте тогда перейдем больше к событиям. Поэтому некоторая добродетель и некоторая ваша и зла, и негативная сторона тоже могут присутствовать, но вы будете искать здесь компромисс как лучше, и э, чтобы мне было неплохо, и что при этом еще всем было хорошо. То есть вот здесь вот какой-то компромисс, какие-то правильные решения действия. Возможно, также вы можете встретиться с оппозицией, либо с, с другой точки зрения на следующей неделе, либо с точки зрения совсем противоположного на, на, у другого человека. Я не исключаю. То есть какое-то противоборство сторон. Это то же самое, как депутаты выступают. Вот примерно то же самое. Либо вы как э, такой руководитель, всех этих процессов, либо вы одна из этих сторон. Вот. Такие у нас дебаты, я бы сказала. Деб... Чело... Люди-дебаты. Дебаты. В последнем у нас варианте, поэтому какие у вас а, события? События, я бы сказала, более положительные, дружелюбные, приятные. Возможно, некоторое исцеление разбитых сердец, возможно, некоторое хорошее состояние, проснувания от всего негативного. Здесь все-таки у нас позиция первое солнце, поэтому а тройка мечей это не, это не первая позиция, и поэтому здесь я бы сказала исцеление. Возможно, человека рядом. Возможно, также хорошее самочувствие, э, приятные известия, э, хорошее партнерство, То есть, возможно, если кто-то там болел, либо плохо чувствовал, либо плохие отношения, возможно, некоторое улучшение, гармония, гармоничные отношения. Также гармоничные отношения с кем-то и с самим собой. То есть, вот здесь я бы сказала, хорошее, положительное событие, но и при этом связано с более, ну, знаешь, осенняя хандрата, такое есть а вот солнышко все все в солнышко вышло все все хорошо и вот здесь немного на вашей улице придет праздник поэтому дорогие мои вот короче такие события на следующей неделе на улице праздник у вас будет не пропускаем его поэтому у вас совет Туз жезлов башня и девяточка пентаклей девяточка пентаклей а, дорогие мои, что-то долго, что-то долго, долго доходило, дошло. Давайте, дорогие мои, так, прислушиваемся, конечно, к своим желаниям, потому что, в принципе, у вас доброжелательная, добрая такая энергия более-менее, и события очень сильно здоровские. Но я бы сказала, здесь немножечко по башне, по девяточке Пентаклей. Посмотрите, какие-то ваши идите к новому э, желайте я бы сказала но при этом э, рассматривайте э, какие-то может быть у, у кого-то здесь позиции просто застарели здесь я бы сказала здесь что-то старое возможно выкинуть что-то старое либо просто избавиться от чего-то ненужного от того что изжило себя то есть вот здесь я в позиции был в таком либо не знаю проведите уборку для того чтобы навести порядок вот здесь Просто отходите от какого-то некоторого хлама, да, некоторый хлам для некоторых вариантов это, это не подходит, я думаю, потому что там есть в предыдущем варианте там наоборот, а здесь у вас противоположная как раз таки позиция, что посмотрите, возможно здесь кого-то что-то сковывает, кого-то что-то именно создает какую-то какую плохую энергетику, возможно, не знаю, вы вот проходите мимо, и вас вот бесит некоторый чемодан, который вот стоит там, и никто его не может убрать, то есть избавьтесь от какого-то внутреннего хлама, который просто, он, конечно, красив, но при этом он же должен стоять на другом месте, я бы здесь, возможно, некоторый разбор того, что вам не нравится в своем каком-то мире, в своей на своем рабочем столе избавьтесь от всего ненужного чтобы начать что-то интересное новое то есть вот здесь как по фуншую немножко я бы сказала что надо избавиться от всего старого чтобы в, чтобы в жизнь пришло что-то новое И как раз такие советы у вас происходит в этом плане Но здесь бы я бы сказала больше над тем какими-то вещами которые именно можно потрогать почувствовать понюхать и тому подобное то есть если у вас что-то уже изжило себя смотрите это груз вам точно необходим для продвижения к новому и высшему либо для улучшения вашего тупо настроения поэтому разберитесь с тем что накопилось либо посмотрите на какие-то свои убеждения вот я бы сказала немного убеждения только по энергиям именно вашим возможно кого-то они сильно ограничивают чтобы что-то принять новое в жизни Тут вот, я бы сказала именно по дьяволу, по иерофанту плюс тому, и соединив вот это все. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как так, в принципе, неделя доброжелательно, порядочно и нормально. но со своими прихвостнями интересными, поэтому желаю вам всего самого наилучшего. Спасибо за то, что вы досмотрели видео до конца. Если вы хотите знать о барканах немножечко больше, подписывайтесь на Бусти. поэтому желаю вам всего самого наилучшего. Если вы хотите свои персональные гляделки, на бусте такая функция есть, там, третий уровень подписки. Поэтому желаю вам всего сам наилучшего и пока-пока!